Всем привет, инструкция, как начать пользоваться после оплаты и получения ключа. Прежде всего заходим в App Store, в строке поиска вбиваем OpenVPN и у вас сразу же первый OpenVPN Connect. Скачиваем его. После того, как вы его скачали, заходим в PureNetBot, нажимаете на ваш ключ, он у вас открывается, снизу в левом углу нажимаете квадратик со стрелочкой, у вас открывается меню, где есть OpenVPN, нажимаете на него, он вас перебрасывает в OpenVPN Connect, нажимаете ADD и нажимаете Connect. Здесь он запрашивает на разрешение добавления конфигурацию, Нажимаете разрешить. Здесь вводится код телефона. И все, у вас все работает. Всем спасибо.